Это блюдо я готовлю два раза в день, потому что просят. Просто приходят люди с улицы, просят его приготовить. Я готовлю снова и снова. Уже спасу нет просто, уже выгоняю. Звонок отключил, двери изнутри поролоном мобил, чтобы не слышно было. Но на самом деле, если без шуток, очень простая вещь, которая открывает вам новый вкус. Реально. Вообще дешево безумно. Давайте я сейчас буду делать и вам заодно показывать. Капустку. В зависимости там от того, что есть в магазине, капустку берите. Помоложе, постарше. Там, неважно. Этот салатик все равно зайдет вот прям реально на ура. Значит, в зависимости, я, я беру произвольные какие-то части, не знаю, 150 граммов капусты. Все это режем. Салатная история, не борщевая, поэтому можно соломочкой, только не длинная, а короткой. Перекладываю все в тазик. Теперь сюда добавляем огурчик. Я посчитал примерно, сколько у меня получилось. Вот там 1 четвертая капусты, 2 огурчика, лучок и секретный ингредиент. Вот это все получается где-то 100 рублей. 105, может быть, надо точно через весы посчитать. В общем, я к тому, что очень дешево. Огурчик режем такими тоненькими пластинками. Ну, а потом... Так, жульенчиком... Жульенчиком нарезаю огурчик и сразу отправляю к капусте. Нет, надо, второй все-таки, я еще думал, может сократить себестоимость салата до 90 рублей. Нет, пусть будет 100. Здесь будет где-то приличные две порции. Зеленый лучок. С зеленым лучком будьте аккуратны. Весной он такой, знаете, активный. Ну, не, я не про это, то, что вы подумали. Я про то, что аромат у него, знаете, такой мощный. Поэтому колечками тоненько-тоненько нарезаем. Можно сюда добавить укроп, будет неплохо. Кто любит кинзу, добавляют кинзу. Петрушечка, кстати, она нейтральная такая, подойдет. У кого есть морской виноград, добавляем морской виноград. Никто даже не понял, о чем идет речь. В Таиланде, значит, на фудкортах есть такие салат-бары, в которых ты можешь выбрать ингредиенты. Ну, там сказать, мне вот это, вот это, вот это, вот это, накидайте все в заправку, вот из пяти заправок выбрал. Такие конструкторы. Высыпаю зеленый лук капусте с огурцом. Так вот, вот в этих конструкторах, в отдельных тазиках стоит морской виноград. Это прям похоже на виноградную гроздь, только такой пучок и очень маленькие шарики. Он со вкусом морепродуктов, а морских водорослей, что-то такое. И когда в салате попадаются среди листьев вот эти вот взрывы таких морских водорослей, очень вкусно получается. Сюда щепотку соли чуть-чуть и немножко лимонного сока. У меня лимона не нашлось, я чуть-чуть лаймовым соком сбрызгиваю. Мне здесь нужна натуральная кислота. Никакого уксуса ни в коем случае не вздумайте. Значит, если нет ни лимона, ни лайма, поищите, может, мандарин есть. Будет сладость, мало кислоты, но все равно лучше, чем какой-нибудь уксус в этом блюде. Перемешиваем. Слегка перемешиваем, перемешиваем. Смотрим, сколько у нас тут ингредиентов. Все супер, супер. Теперь масло. Я люблю... Беру оливковое, но не экстравержен. Не экстравержен для жарки. Беру просто фильтрованное без горечи, чтобы никакой горечи не было. Слегка. И главный ингредиент. Это не чайная ложка, да, вы уже видели. Это икра минтая. Икра, как икра минтая вообще ничего такого. Значит, продукт совершенно удивительный. Мне порекомендовал вот в таком сочетании. Саша Журкин, помните, мы с ним вместе готовили, вернее, я был у него в гостях, мы готовили гуся, гуся рождественского, и новогоднего, там, как угодно назвать, красиво, про который многие написали, что он сгорел, а на самом деле соус хой син такого цвета. И я очень злился и говорил, вообще не попробовав, люди писали, типа, да гусь сгорел, вообще в рестик не пойдем. А Саня очень крутой шеф, крутой. Он мне порекомендовал такое сочетание. Значит, буквально две чайные ложки, больше не надо, и это для вас будет не просто открытием, для меня это стало открытием. Что вот такой простейший ингредиент делает салат из капусты и огурцов, вообще из простых ингредиентов, просто невероятно вкусным. Все, теперь аккуратно. Нужно вот так вот. Один огурчик убежал. Никуда мы его не отпустим. Это вот такой получается витаминный салат. Очень бюджетный вариант. И знаете что? Вы игру ментая для себя реально по-другому откроете. Попробуйте. Так, он почти готов. Икра просто ментая, может быть солноватой, поэтому почему я вначале соль чуть-чуть добавил, чтобы не перебить границу соли, не перейти, чтобы ее. Икра ментая. Знаете, еще что мне напоминает? Вместо майонеза. Вот этот салат, здесь сикраментаем вместо майонеза. он такая, видите, жидковатая слегка. Да все. Что-то добавлять сюда, да, и вообще даже у меня мысли никакой нету. Хотя есть одна маленькая кромольная мыслишка у меня тут. А добавлю-ка я чуть-чуть жареного кунжута. Пойдет э, себестоимость все выше, выше, выше, выше, выше. Леон можете добавить для хруста хочу чуть-чуть. Все, видите, поэтому два раза. Можно даже такую штуку пять раз в день готовить. Кстати, салатик не только витаминный. Еще низкокалорийный. Девочки же все любят, жрем и худеем, да, фразу. Мальчикам, конечно, нужно что-нибудь посущественней. Но я надеюсь, что вы мой канал смотрите не по одному же блюду на стол-то готовите. Что делаете комплекс? Комплексный обед. Первое, второе, компот, пирожок. Ну и все, можно я не буду разрушать, так сказать, Творческую идиллию, происходящую в тарелке. Я прямо отсюда попробую. Ну, пахнет потрясающе. Я вот как человек, который обожает огурец. Вы обязаны попробовать. Я вам говорю, это просто простейшая, вкуснейшая реализация. Тут работа на 3 минуты, то у меня больше болтовни. Вы попробуйте, насколько весной хочется вот этого всего свежего. Такого хрустящего, ароматного. А икра ментая вместо мазика, я вам говорю, может быть, даже оливье будете брать и икру ментая добавлять, перемешивать по вкусу. Реально не чувствуется никакого рыбного вкуса. Идеально подходит. Сашка сказал, что его ребенок сожрал целый тазик, хотя никогда в жизни не заставишь его есть капусту с огурцом. Вот удивительная вещь. Я-то, конечно, с удовольствием такие вещи люблю. И вам рекомендую. Спасибо, всего доброго, до свидания, до новых встреч!